Всем привет друзья, с вами Гриф, сегодня я покажу вам какими тактиками я пользуюсь играя на карте переулки как в режиме RM, так и на обычном паблике, где собственно играют большинство людей. В прошлый раз я делал подобное видео по карте D17, а теперь настала очередь переулков. И если вы только недавно попали на мой канал и вам интересны тактики на разных популярных картах, то вам крупно повезло. Итак, это рейтинговый матч, как вы видите счет у нас уже 5-5, решающий раунд и наша команда пошла сливаться на единицу. Враг попался серьезный и единицу отдавать они точно не собираются. А судя по двум прошлым раундам, защита этой точки у них отлично получалась. Но команда у меня скилловая, и даже в решающий раунд они не опускают руки и также пытаются занять единицу. Но я так подумал, зачем лезть на все эти колеса, лучше просто зайти на двоечку и поставить бомбу там. И кстати, здесь есть такая очень интересная точка для защиты бомбы. И сейчас я вам ее покажу. Собственно, вот и она. Здесь главное поставить глушитель, и уже встречать ребят, которые будут выходить, Синки. Так. Отлично, все, этот раунд мы забрали. А сейчас я покажу тактику, которой я часто пользуюсь, играя на паблике. Для этого нужно быстро пробежать в варочку, занять позицию в этих коробок и подождать. Враги начинают залезать на балкон, мы их, собственно, на этом ловим. А дальше уже по желанию можно выходить на рынок и забирать всех остальных. Обычно там будут снайпера. Ну, а если вы забежали в Зигу, то можно немножко их покараулить и подождать, возможно их будут резать. Также не забываем смотреть Зигу, ведь медик может выйти отсюда. А вот и наши красавчики. А у нас еще один заход на рынок, та же самая схема. Сразу говорю, эта тактика далеко не идеальна, на рынке может стоять снайпер, а на мешках может быть штурмовик, поэтому прижимайтесь ближе к коробкам, чтобы он вас не заметил. Вот примерно так. Но против снайпера обычно работают дымы, бросайте их как можно больше... Ну а пробежав карки, можно встать к этому углу, немножко подождать, а потом неожиданно выбегать на рынок и убивать врагов. О боже, он даже не знал, что я здесь. Глушитель меня тащит. Да... А теперь у нас снова РМ. Если вы не знаете, как защищать двоечку, то попробуйте делать это по моей схеме. Сначала пробегайте к пленту, минируйте вход. Если вас узнали, конечно, здоровайтесь с подписчиком. И занимайте плент. Но не просто, а на определенной позиции. Вот и на этой позиции. Здесь нужно лечь. Подчеркиваю именно лечь, потому что если враг будет у подсадки, он вас увидит. Ну все понятно, мои скилловые тиммейты, как обычно, посливались. Так, плент у нас, отлично. А последний где-то справа я его слышу. Ну вот и все. Если вам видео понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А теперь смотрите мое прошлое видео по тактикам на D17.